Извините, извините, простите, но мне здесь надо выйти. Так, ребята, как там он учил? Вот этой штукой он задел за асфальт и начал выдирать. Ребята, всем привет, мне доброе утро. Я сейчас с утра пораньше, перед загрузками. В 10 часов они у меня начнутся, откроется аукцион и автосалон небольшой. Заехал в Home Depot. Знаете, для чего? Для того, чтобы купить холодильник. Я покупаю обычный домашний такой небольшой холодильник. Он, конечно, не предназначен для автомобилей, хватает его примерно на год. Но, в принципе, мне этого достаточно, через год я покупаю новый. Могу его, конечно, поставить на гарантию, купить дополнительную гарантию. По-моему, я даже покупал на этот, но ее где-то потерял, не знаю, искать надо дома, может быть. Холодильник мне нужен сейчас. Сейчас куплю холодильник, установлю и покажу вам. Так, ребят, есть вот такие по 3000 долларов. Можно за место кровати поставить. Вот красивый, смотрите, какой половиной тысячи. As я нашел. Стоит что-то около 200 долларов. Так ребята, идем искать Форт Фиеста. Еще никого нет, я самый первый на аукцион пришел, там ребята были, но меня первого запустили, вообще никого. Ищем Ford Фиеста, цвет грей, 35 заканчивается, Винкод. Ага, вон тот, наверное. Да, вон, 535, отлично. Чтобы он развелся. Отлично. Теперь главное, чтобы поехали. Отлично. Ребята, я приехал в Иллинойс, уже совсем рядом с Чикаго. А вот сюда в Nissan автосалон нужно сгрузить мне корвет. Они уже, к сожалению, закрыты в воскресенье вечер. Но это не беда. Так, во-первых, надо опустить трейлер. Так, надо спустить. Потому что я могу машину вот здесь скинуть, ключи спрятать и также им отдать. Они сами заберут его. Все окей. Снова выгрузили вот этот автомобиль. Не знаю даже, как он называется. Пусть будет Ferrari, например. Поехали, доставим. Куда-то сервис, кажется, он приехал. Ага, дроп есть, окей. Отлично. Так, отфоткаем теперь. Как она стоит, где она стоит? Что вся целая. И теперь ключки даем в дропбакс и свободно. Так, ребятки, загружаем вот этот автомобиль. Надо сразу гончик сейчас взять, чтобы не буксовать. И попасть, главное еще. Оп! Попали. Так ребята, вполне неплохим результатом могу похвастаться, две машины вчера вечером сгрузил, сегодня две утром забрал и вот сейчас уже третью получается выгружаю. На Завтра еще останется три и завтра же выгру... загружаюсь обратно. Единственное, что меня чуть смущает, что во-первых я ничего не вижу, нифига темно, а во-вторых на этой машине тормоза не очень хорошие, как бы мне не улететь со второго этажа. Ну в любом случае, если что я вам покажу, вы лайк поставите. Подписочку оформите, и чуть-чуть мне, может быть, станет легче. Ого, как Машина еще такая дурацкая. Руль крутишь, и она начинает сигналить. Наверное, сейчас я ее лучше заглушу, чтобы она не уехала. А штормоза реально нифига не держит. На скорость она никуда не уедет. В общем, сейчас буду думать, где я могу оставить ключ, где-то спрятать и поеду дальше. Смотрите, какой крутой эвакуатор. Ты загоняешь сначала автомобиль вот сюда, потом вот эта платформа подгоняется еще выше, и потом наверх перегоняешь тачку. Там есть лебедка. Круто, да? Второй автомобиль идет на основную платформу. Даже два автомобиля на платформу встает. И еще четвертый автомобиль. Сзади вот такими клешнями цепляется. Круто, правда? Четыре автомобиля таким образом. Ой, А да, я приехал на аукцион. Добрать нужно отсюда Макларен. В общем, потихонечку начинаю по мере выгрузки. Начинаю сразу собирать машину, чтобы сюда на эту локацию снова не возвращаться. Сейчас заберем Макларен и поедем разгружаться. После того, как разгрузимся, еще по пути загрузим. Ну и, не знаю, сегодня, не сегодня. Хотелось бы сегодня, но это просто идеально будет, если я сегодня Выйду уже назад по Флориде. Что-то, ребята, тачку уже для меня подготовили, что ли. Вот она, по-моему, стоит. Ну да, странно. что пищит вся. Движок горит. Go to Monheim. Go to McLaren Service Center, он говорит. Короче, у нее все лампочки просто горят. Я надеюсь, что она до триллера доедет. Check Engine горит. Ладно, ладно, ладно. Сейчас мы загрузим тебя. Хватит. Ребят, один из немногих случаев, когда... Я просто сразу заехал и через 5 минут уже забираю машину. В общем, сразу ее, наверное, на первый этаж в конец загрузим. А для этого нужно будет выгрузить еще один автомобиль. Для удобства, так скажем, да. Потому что этот автомобиль идет прямо около меня, около дома выгружается. Так, ребята, проведем инспекцию быстренько. Машина, конечно, уставшая. Там поцарапаны, там поцарапаны. Смотрите, какой автомобиль, ребят. Kia. Kia электрический. Как поехать? Поехать как? Кто мне подскажет? Ребята, драйв-мод, что такое? Спорт. Ну поехали на спорте. Не понимаю. Магнитофон этот еще орет. Блин. Где здесь драйв? А, вот. Все, понимаю. Спасибо, чувак. Какой-то аукцион, ребят, небольшой. Сюда завозят специальное security, сюда тебя привозят. То есть ты сам здесь не можешь лазить. И v 6 называется Kia. Не знаю, есть ли такие в России, но здесь я первый раз такое вижу. Первый раз ее везу. Ого, разгоняется достаточно быстро. Так, ребята, тачку доставил и все. Итого, мне еще осталось 4 загрузить и можно выезжать, ребят. Не знаю, успею ли сегодня, но буду стараться, по крайней мере. Я в таком дождевике своем, так что все под контролем. Ребята, приехал в такой вот тракторный завод, так его назовем. Тракторички здесь продают маленькие. Вот какой-то из них я буду сейчас забирать. Дождик прошел. Просто прекрасная погода. А пойдемте, в принципе, наверное, здесь. Что, обходить то правильно? Газон Казон для этого и сделан, ребята. Для того, чтобы мы с вами ходили. Вот видимо, вот такой вот штука вот такая будет, наверное. Ребята, это вообще газонная косилка. Как ты ее загрузишь? Давай сюда подъезжай. Мне не надо сюда. Мне надо туда. А как ты ее загрузишь? У тебя что, рэмпа есть? Я говорю, есть. Блин, такие я еще не возил. Я думал, будет трактор хотя бы. А это вообще газонокосилка. Я ее могу не вот так поставить, а вот таким образом поставить. И тогда еще машину взять, может быть, маленькую. Ребят, вот таким образом я закрепил за одну шину. Конкретно здесь растяжку сделал на всякий случай. Чтобы ее немножечко назад тянуло, да? Посмотрим, как он себя будет вести на скорости. Здесь можно было и подальше. В принципе, нет необходимости так близко, Ну да ладно. И здесь шину как-то попытался закрепить, не знаю. Ну так, более-менее вроде бы держится. Хотя нет, плоховато. Сейчас надо еще что-ли подтянуть. Что они делают, ребят? Растянули. На каких-то валах крутят, наверное, замеряют лошадиная сила. В общем, сейчас я здесь забираю Nissan GT-R, 1990 года. Опять праворульная, ребят, тачка. Думаю, ребят, это компания, которая занимается обклейкой автомобилей, ну, либо каким-то полным детейлингом, я не знаю супер чистый автомобиль хотя он с 17 -го года по моему конфетку сделали из него видите отчистили весь весь весь полностью красивый автомобиль получился ребят забирай козелак Эльдорадо 65 -го года эта тачка просто супер долинная вообще офигеть какая как раз у меня для нее место есть видите вот это одна рампа еще вот здесь метра два И супер тяжелая по всей видимости Видели ли вы, как я заезжал? Но она просто буксует. Я поставил на паркинг-брейк, на ручник. А снять с него не могу, там сломана клавиша. Я не знаю, что делать. Назад она едет хорошо, вперед она не едет, буксует. По-моему, даже переднеприводная. Ну, вы, наверное, видели, я буксовал. А снять с него не могу, и он тоже не может. Короче, не знаю, что делать. Ладно, сейчас загоним еще вперед, места очень много. Офигеть, ребят, я часто вижу ну каких-то чуть-чуть в возрасте хотя бы людей, которые просят милостыню. Так человек вот стоит, смотрите, парень молодой. Я не знаю, ему 20 с небольшим лет. Ну вот, ну посмотрите на него. Стоит с бумажкой. С этой стороны. Так еще и смотрите, как пристает. Каждому. Плиз, что-то там дайте мне. И вон второй. То есть у них такая вот мафия. Первый и второй он там стоит. Представляете? Офигеть. Блин, ну вот я реально, ребята, вот вам пример того. Вот ему бах, пожалуйста, дали несколько долларов. Все, дальше побежал. Please have to бrowzer. Little money, дай мне, for food, rent, God bless you, family. Давай, спасибо. Просто дайте мне для, для еды, для воды, для того, чтобы арендовать жилье. Блин, я вам реально, ребята, пример того, что здесь можно что-то зарабатывать, да? Что-то зарабатывать, я не говорю большие деньги. Я не пример больших денег. Но, блин, я такой же вот в шортах и в майке приехал, тоже без всего. Но я не просил, я пошел работать сначала на Мувин. Я вам тогда, может, это не показывал, какое-то время я из Ютуба пропадал. Потом на стройке работал. Там, э, где я только не работал, и красил, и шпаклевал, и таскал. Вообще везде. Вот сейчас на этой работе работаю. Ну, можно зарабатывать деньги, ну, какого черта? Блин, меня прям это, ребята, раздражает. Когда человек занимается делом, ну, там, не знаю, машины мой. Там полы моет. Это вообще супер похвальный. Хочется этому человеку заплатить. Но когда просто стоит с протянутой рукой, я, ребята, это не поддерживаю. Так что давайте работать, давайте зарабатывать честным своим трудом. Тем более, что Америка нам все возможности для этого открывает. Представляете, вот эта тракторишка маленький, 6 фит, который 300 килограмм весит, за него платят точно так же, как платят за вот этот проблемный кадиллак, который с ручника не снимается и очень тяжело едет. Такая же сумма, да даже больше за тракторишку платят, потому что я его довожу на полпути, скидываю в Теннессе. Может быть, еще что-то возьму, если диспетчер мне найдет, я думаю, что найдет. И уже едем во Флориду. Я думаю, пару дней я буду дома. Как раз на выходные. Ребята, приехал на заправку. Ну, собственно, это каждый день происходит, ничего необычного. Но я вам хотел показать цену на топливо, потому что почему-то это, этот вопрос так сильно тревожит вас. В каждом ролике, в комментариях я вижу, покажи цену на топливо, а что же ты молчишь, а почему же ты не показываешь? Я просто не вижу в этом ничего такого особенного. Вот цена на топливо, 5,75. Везде она разная, где-то 5,75, где-то 5, где-то где 6. В Калифорнии дороже, 6, наверное, уже с небольшим, не знаю. Но вот здесь 5,75 за галлон, за 3,8 литра. Разделите и получится стоимость в рублях, если она как бы на что-то влияет и поймете, сколько он стоит топлива в рублях. В принципе 5.75 это не сильно отличается от того, что было Было, наверное, около 4 с небольшим Но учитывая, что цены на груз подросли, это все как бы компенсировано Поэтому я на своем заработке, как я уже говорил, я не могу заметить уменьшение заработка Я могу заметить повышение, поскольку цены на грузы повысились Так что я не вижу в этом ничего такого проблемного И не понимаю, не разделяю некоторых... Не то, чтобы даже недовольство, какая-то издевка, типа, ну чё, ну чё молчишь о ценах? Ну я всегда молчал, ну сейчас молчу, но если это для вас важно, ну вот. Цена такая, вот я заправился, тысячу долларов подал сколько влезть, сколько влезть, полный бак, поеду дальше. Ребята, ну что, я добрался в это сказочное место, посмотрите, какой кайф вокруг. Супер, правда? Как будто бы замок какой-то в лесу. Здесь, конечно, работы очень много, косилка ему просто необходима. Я думаю, что туда наверх нет смысла ехать. Немножко тяжеловато мне туда забираться на траке полном. Плюс еще там не факт, что я развернусь, поэтому выгружаем здесь и поедем. Можно напрямки, конечно, но я боюсь, что он не осилит. Поедем вокруг. Итак, ребята, как там он учил? Ребята, ну что, медленно, но вроде бы уверенно я поднимаюсь. Ох ты, да, смотрите, здесь зайчик. Уже зайцев ловить, что ли? А, это кстати. А, во! Он скорость скоро тоже прибавляет. За зайцем гнаться! Поехали! Okay, yeah. so yeah, right. Все, мужичок рад. Оплатил за свой тракторишка. А мы, пожалуй, пойдем прямо. Зачем? Обходить. Короче, это, это, за этот трактор заплатили 950 долларов. Вы представляете, за машину, за большую. Тоже 950 долларов. И за этот трактор. ну плюс к трактору.. Я еще возьму сейчас Audi RS5, кажется, за 550. Блин, какая здесь красота. Смотрите. Ах, свежий воздух, кайф. А что бы нам не сравнить деревни в России и деревни в Америке? Вот я сейчас в какой-то деревне нахожусь, куда я вот эту газонокосилку привез. Просто чувак себе взял, газонокосилку заказал. Это обычная деревня, здесь есть дороги. Здесь есть освещение, свет есть, ребят, представляете? Свет, дороги хорошие. У меня, Яршоп это не считается формально город, это не деревня, но там дорог нет, просто нет дорог. Полуши в грязи, в говне все люди ходят. Как бы это не нравилось местным жителям, такое отношение к своему поселку, но для того, чтобы что-то исправить, нужно болеть сначала, ребят, осознать верный путь к оздоровлению, осознание своего диагноза. Так вот, посмотрите теперь, как живут, ребята, в американские, деревенские. Патриотизм, пожалуйста, везде флаги. Как вам такое? С другой стороны, как там говорят, что-то там делает в глаза Божья роса, да? также и этот ролик, ребята. Ватнички посмотрят, скажут, да это все неправда, это какая-то мажорская деревня. Они живут там на дотации, доллары печатают свои, и все. Ой, извините, извините, простите, но мне здесь надо выйти, иначе... Буксую. Черт, не вылазит. В общем, ребят, сейчас пытался вылезти на улицу, и смотрите, что произошло. Это гир называется. Лендингир оторвался. Вот, этого, вот этой штукой он задел за асфальт и начал его выдирать. Видите, там все гнилые трубки были, поэтому... Поэтому что делаем? Поэтому сейчас нужно навести порядок, чтобы я его не потерял. Я, наверное, сейчас... Стяну его ремнем в ту сторону, и все будет окей. Пока что пойдет. Потом приеду, уже здесь все переварим, переделаем на новый. Потому что он у меня все равно не работал, не опускался. Я каждый раз дощечки подкладывал. Поэтому поставим новый, хороший. Будем трейлер усиливать. Эту железку тоже надо снять, чтобы не потерять. Ну, в общем, сейчас сделаем. Не переживайте, ребят. Ребята, приехал на аукцион в Атланте, Джорджия, штат. Буквально... Предпоследний штат уже перед Флоридой. Остается совсем немного, я буду в Майами. Диспетчер мне нашел здесь автомобиль вместо трактора, который я сейчас отдал, выгрузил маленькой газонокосилки. Я здесь заберу Audi RS5. В общем, забираем его, выгружаем в Орландо, в Тампе точнее. Я думаю, что сегодня ночью, либо завтра утром уже выгружу. Вполне себе неплохо стоит 550 долларов. Ну, и, в общем-то, разгружаем остальные и домой. Как это вообще выглядит? Что это такое? Седан, не седан? Наверное, седан. Винкод тоже у меня есть. Давайте смотреть. Вот Audi. А, вот это RS5. О, oh, RS5. Но это не Blue. Это не Blue. BLA. А, ah, Black, наверное, да? Так, что тут у нас? 34. Ага, 29-34. Так, и как нам его отсюда достать? Давайте заведем в начале. Вау! Wow, черная... Проблема завелась. Так, кондер, кондер, лоу, лоу, лоу. И максимально. Вообще, ребят, все просто. Машину забираю. Так, я проеду быстренько, потом ты. Машину забираем, даже драйвер лайтсенс мой не нужен был. Да вот, говорит, здесь номер просто напиши. Не вышел, никто сидят там внутри. Все, забирай, ведь машина. Ну, ладно. Так, ребят, сейчас непростая задача. Нам нужно вот этот кадиллак выгнать. А потом цивик дать. Но для того, чтобы выглядит дела, как вы же помните, нам нужно сначала освободить тормоз. Как его освободить, я не очень понимаю. Что это кнопка? Как он освобождается, черт узнает. Иначе, ребята, это все очень небезопасно получается. Поэтому надо пытаться сейчас. Сейчас подведем под эту педальку и посмотрим, что и. Ее... А, вот она. Ребята, получилось Получилось, отлично Капец 37 градусов на улице Я весь мокрый просто Фу. Все, намного проще было Выгружаем тачку и поехали